Если мы говорим, что мы во Христе, то мы не можем быть во грехе. Либо ты во грехе, но ты не можешь быть во Христе, либо ты во Христе, и ты не можешь быть во грехе. Ни один грешник никогда не сможет увидеть Господа. Господь никогда не будет жить в греховной природе человеческой. Человек, который хочет увидеть Бога, он будет жить свято. Написано, без святости никто не увидит Господа. Либо ты во Христе и ты распинаешь свою плоть со страстями и похотями, все грехи, ты избавляешься от грехов, ты не грешник уже. Либо ты грешник и ты продолжаешь жить в своих страстях, похотях и говорить, все в порядке, все люди грешные, Ничего подобного. Если ты во Христе, ты не можешь грешить. Ты уже не грешник, но ты приблизился к горе святой, к камню живому, к Иисусу Христу. Если Иисус, как ты говоришь, вошел в твое сердце, то как ты себе представляешь святого Бога, который вошел в греховную природу, когда во времена Моисея, если грешник подходил к горе, где находился Бог, Святой Бог, то животное э, умирало от святости Божьей. Ничто нечистое и преданное мерзости не может подойти и приблизиться к Богу и остаться в живых. Поэтому если ты говоришь, что ты во Христе, то ты уже не можешь быть во грехе. Ты не можешь грешить. А если ты продолжаешь в своих грехах, то ты не знаешь Бога, ты обманываешь самого себя, говоря, что ты в Боге. И тебе нужно исправить свое положение, потому что в такой печальной ситуации, в которой ты находишься, ты попадешь в погибель навечно в ад. Тебе нужно исправить свои пути, пока ты еще жив, и начать жить свято чтобы быть во Христе по-настоящему. Да благословит вас Господь наш Иисус.